Упражнение пять восемь Как? Образец тролейбус. Трамвай, тролейбус, электрический транспорт и трамвай, электрический транспорт, троллейбус электрический транспорт, как трамвай, трамвай, электрический транспорт, как троллейбус. Олег. Курт. Олег-переводчик и Курт-переводчик. Олег-переводчик, как Курт. Курт-переводчик, как Олег. Зоя Ольга Николаевна. Зоя – учительница и Ольга Николаевна – учительница Зоя – учительница Как Ольга Николаевна Ольга Николаевна – учительница Как Зоя Нина и Катя Нина Школьница и Катя Школьница. Нина школьница, как Катя. Катя школьница, как Нина. Владивосток. Хакодаты. Владивосток это порт. И Хакодате это порт. Владивосток – это порт, как Хакодате. Хакодате – это порт, как Владивосток. Борщ – щи. Борщ – это суп. И щи – это суп. Борщ – это суп, как щи. Щи – это суп, как борщ. Осака – Петербург. Осака – большой город, и Петербург – большой город. Осака – большой город, как Петербург. Петербург – большой город, как Осака. Москва. Токио. Токио – столица, и Москва – столица. Москва – столица, как Токио. Токио – столица, как Москва. Слон, кит, кит большой и слон большой. Кит большой, как слон, слон большой, как кит.